Здравствуйте! Хотите посмеяться над Арменией? Сейчас я вам это устрою. Сама я очень долго смеялась, прочитав эту статью. Вот смотрите, подарочный набор. Носки с армянским флагом. Про него-то и пойдет разговор. Премьер-министра Канады Джастин Трудо, известного всему миру как любитель экстравагантных носков, и появившегося на всемирной экономическом форуме в Давосе фиолетовых носках с желтыми утятами в дни франкофонии в Армении ожидает сюрприз. Армянская компания Брайн подготовила для премьер-министра Канады и Армении цветные носки, оформленные в цветах армянского триколора. С ума сойти можно? Это может стать очень хорошей возможностью для Армении оказаться в центре внимания международных СМИ. Ради всего вот этого они готовы, вот эти патриоты армянские, готовы на все, Даже на то, чтобы носки с, с их флагом топтали. Мы думали об использовании разных армянских узоров или армянских символов, но затем поняли, что самым узнаваемым является флаг. Действительно, армянские узоры, армянские символы, которые, по большому счету они схачкартырили или прихватизировали у других народов, менее узнаваемы. А вот флаг армянский – это другое дело. Идея была в том, чтобы в небольшом промежутке между брюками и туфлями его можно было сразу заметить и узнать. Об этом сказал автор идеи соучредитель и арт-директор компании Брайн Эдуард конян Потому что Джастин Трюдо немного более интересный персонаж. мы подумали, что в его случае можно подарить носки в контексте. Скажем, для руководителей других стран это, возможно, даже было бы немного оскорбительно. А в его случае будет очень актуальным. Их заботит актуальность в случае с Джастином Трюдо. А то, что их флаг будет на носках, которые будут носить, а потом после некоторых стирок выкинут просто на помойку. Это для них не оскорбительно. Ради того, что оказаться в центре внимания международных СМИ, патриоты Армении идут даже на это. Я бы на этот счет сказала, что у этих патриотов просто днище сорвало уже. Гоня сказал, что при разработке подарочного пакета они сотрудничали с другими армянскими компаниями. Ну, конечно, это же такая грандиозная, мощная работа была проведена. Мы разработали специальную коробку не для стандартной упаковки носков, а в большом официальном варианте, где дизайн виден полностью, что очень удобно для дарения. Здесь даже написано послание от армянского народа, уважаемому премьер-министру Канады и так далее. И в этой части неожиданный коллекционный армянский коньяк в маленькой бутылке, как и доски. Да, это просто ренессанс армянского идиотизма, я бы так сказал. Я подозреваю, что за этими носками. Стоит очередь уже, чтобы похохотать, потоптать их флаг. И также, наверное, встанет в очередь э, известный Элтон Джон со своим мужем. Нет, ну для него они сделают сюрприз другой. Из флага они ему сошьют и его мужу стринги, наверное. Это будет актуальнее. Момент вручения подарка с. 46-летнему канадскому премьер-министру Джастину трудо периодически оказывающимся в центре внимания СМИ, благодаря своим разноцветным носкам в армянской компании, также считают важным. Мы хотим, чтобы было сделано официально, то есть чтобы наш премьер-министр Пашинян подарил их премьер-министру Канады. Это единственный вариант, чтобы это оказалось, опять же, в центре внимания международных СМИ. Ой, это вообще, это, это только могут древние, великие, первые христиане оживляли. А наша сверхзадача состоит именно вот в этом. Чтоб внимание международных СМИ привлечь. Было бы идеально, если бы во время какого-нибудь саммита они оба надели носки, сфотографировались. Ну как же без этого? Пашинян же известный солфист, он любит селфи сделать. Сфотографировались вместе, это был бы самый идеальный сценарий. Компания уже передала подарочный пакет в аппарат правительства и теперь ожидает реакции. По словам Кон Коняна, после размещения фотографий в интернете многие выразили желание приобрести такие носки. Многим хочется потоптать армянский флаг. Да, это нисколько армян... Не оскорбляет. Вот что удивительно. Однако они договорились с производителем о том, что до тех пор, пока подарок не будет вручен, они не появятся на рынке. Мы постараемся сделать их максимально дешевыми, потому что это для нас не коммерческий проект, а просто доброе пожелание. Доброе пожелание, нас. Давайте топчите наш флаг. Мы же такие патриоты великие и древние чтобы люди носили больше одежду с армянским дизайном. Это еще один повод для того, чтобы гордились, что, к примеру, эти носки носит премьер-министр Канады и я, сказал арт-директор компании Брайт. О, это вообще кошмар, это что-то с чем -то. На это только древние и великие способны. Другие не догадались бы такого, чтобы свой флаг разместить где-то там в стрингах или на носках. Как у нас бы в России сказали, такую бабру-кадабру прочитав. скорее бы сказали, «Маразм крепчал, еноты пели, а танки клином шли на взлет. Ой, это же ужас!